Магазин Мототек представляет питбайки 2014 года. Это будет Viper. Модель называется V-155B. Данная версия идет комплектации Cross. Колеса 1417. Питбайки этого года будут выпускаться уже на заводе Кайо. То есть, как знаем мы, что это профессиональный завод, который делает классные питбайки. Двигатель установлен 155 кубических сантиметров. Мощность его порядка 17,5 лошадиных сил. Двигатель верхневальный. Он будет уже с воздушно-масляным воздушно охлаждением. Есть окно под масляный фильтр. Установлен классный карбюратор в Микуне. В целом обалденный вообще мотор и весь питбайк. Мотор, кстати, фирмы Зоншин. Коробка классическая для питбайка, то есть это четырехступка будет. Первая передача, то есть нейтральная передача будет в самом низу, все остальные передачи вверх. Ну и как правило, все элементы, которые ломаются при падении, они складываются. То есть и ну, на и ножки, и на руле ручки. Вилка перевернутого типа. Она будет без регулировок. Двухпоршневой суппорт спереди установлен. Сзади будет стоять однопоршневой суппорт. Стальной маятник. И моноамортизатор, который будет регулироваться только по жесткости с помощью преднатяга пружины. Выхлоп в обычных моделях будет прямо точный, то есть без дополнительных флейт. Ну и работать будет вот так. На руле будет распорка, которая найдет вместе с рулем. То есть она не сменная, а это часть руля. Также установлена дюралевая крышка бака с клапаном. В целом хороший пидбайк, Отличный пластик. То есть это капрон. Ну и пидбайк сам по себе, то есть прочная конструкция его за счет э, клетчатой рамы, то есть рама клетка установлена. Э -э -э -э, Это на всех моделях такое. Классная резина на битбайке. То есть даже, видите, снег. И резина хорошо держит дорогу.